Добрый день. У нас поступили новые светильники под лампу GX53. Бочонки с поворотным механизмом. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Простая и легкая замена лампы. Верхняя часть у нас достается. Патрон у нас перекидывается на заднюю часть. Мы вставляем лампу. И наш светильник готов к эксплуатации. Можно менять направление свечения регулируя наклон лампы. И сейчас мы более подробно рассмотрим саму конструкцию. Задняя часть корпуса выглядит таким образом. У нас идут провода и также имеются провод заземления. Дальше верхняя часть у нас достается. Патрон у нас изготовлен из пластика PBT, который выдерживает высокие температуры и будет служить вам долго. Сам корпус, повторюсь еще раз, изготовлен из алюминия. Соответственно, ваша лампа будет служить долго и не будет перебиваться.